Что делать, если есть смещение позвонков? Что такое смещение? Смещение, он еще по научному называется спондилолистез. От чего он образуется? Смещение позвонка происходит либо при травме позвоночника. Либо это остеохондроз запущенной стадии, когда уже все связки, например, растянуты, мышцы тоже непослушные. И, конечно, тогда образуются какие-то вывихи, подвывихи. И вот тогда, конечно, позвонки, так грубо говоря, немножко гулять начинают. И вот тогда и происходит вот это смещение. Кроме того, нестабильность позвоночника из-за слабости связок и мышц. Ну и кроме того, это профессиональный спорт, когда идет сверхбольшая физическая нагрузка на позвоночник. И вот в таких случаях, к сожалению, происходит смещение. И что же тогда делать? Обратите, пожалуйста, внимание, что сначала обязательно нужно непосредственное лечение к упражнениям, пока мы не переходим, здесь на первом месте, естественно, идет обезболивание, потому что при смещении чаще всего бывают такие серьезные боли, поэтому обязательно обезболивание, обязательно щадящий разгрузочный режим, желательно даже лежа несколько дней. Для того, чтобы разгрузить, расслабить все мышцы и связки, восстановить хоть немного позвоночник. И в некоторых случаях, к сожалению, может быть, и к счастью, применяется оперативное вмешательство, потому что иногда бывает смещение достаточно серьезное и без операции, к сожалению, невозможно восстановить. Но, как еще есть альтернатива: она называется вытяжение или еще называется тракция в специализированных клиниках. В этом случае позвоночник вытягивают на специальных таких аппаратах, и тогда, допустим, смещение можно тоже постепенно убрать, но после обязательно заниматься реабилитацией для того, чтобы укрепить мышцы. И вот когда вы проходите вот это непосредственное лечение, постепенно смещение убираете, позже уже включаете этап реабилитации. Это у, нас, это у нас массаж, особенно именно мануальный массаж, и лечебные упражнения. Вот лечебные упражнения, как видите, да, это тоже относится к реабилитации. Поэтому сначала мы проходим непосредственное лечение, и потом приступаем уже к упражнениям, если вдруг есть смещение поз позвонков, не дай бог. Ну и, конечно, обязательно нужно будет носить ортопедический корсет для того, чтобы поддерживать позвоночник в вертикальном положении. И обратите внимание, при смещении нужно начинать пользоваться корсетом с высокой степенью жесткости, потому что смещение говорит о том, что у нас слабые мышцы, слабые связки. И поэтому здесь корсет должен быть достаточно жесткий, чтобы поддерживать вот эту безопасность для позвоночника. Что запрещается при смещении? Это упражнение, вот любые абсолютно упражнения в вертикальном положении. Второе – это упражнение со сгибанием и разгибанием позвоночника даже в разгрузочных положениях. Вот, например, при смещении позвоночника даже нельзя делать кошечку. Ну, То есть, когда вы стоите на четвереньках и выполняете сначала разгибание в позвоночнике, а потом сгибание. Вот это упражнение при смещении даже запрещается, поэтому обратите внимание. Ну и, естественно, нельзя использовать никакие динамические упражнения. Упражнения на мышцы спины и шеи. По сути говоря, здесь остаются только статические упражнения. Они самые безопасные при смещении. При смещении из упражнений можно и нужно сначала использовать изометрические упражнения, особенно это шейный отдел позвоночника. Обязательно с них начинать и только на них концентрироваться больше никакие. А в случае грудного и поясничного отдела мы используем только упражнения на мышцы на мышечные группы-синергисты или помощники, их еще называют в разгрузочных положениях. Какие мышцы я имею в виду? Вот смотрите, непосредственно грудной и поясничный отдел – это мышцы спины. Но мы, естественно, их сейчас не тренируем, если есть смещение. Поэтому мы занимаемся теми группами, которые тоже помогают мышцам спины. А это у нас мышцы передней брюшной стенки, боковые мышцы живота и ягодичные мышцы и задняя поверхность бедра. Обратите на это внимание, потому что эти мышцы вместе со спиной поддерживают позвоночник как в вертикальном положении, так и, например, когда мы сидим. Поэтому эти мышцы тоже нужно тренировать, и с них как раз и нужно будет начинать. Поэтому спину пока не трогаем. Ну и, конечно, такие упражнения, как дыхательные, обязательно мы их используем абсолютно всегда и везде, потому что они очень хорошо помогают расслабить весь мышечный каркас и связки, ну и вообще полностью расслабить организм.